Демидовы – это как вот этот самый социальный лифт, созданный Петром. От тульских оружейников до итальянских графов и князей Сан-Доната, да, большой путь, пройден в кратчайшие сроки. И что… Не поколение, то поразительные фигуры, ну поразительные фигуры, абсолютно русский типаж, абсолютно русский типаж. Внук Анкифия Прокопий уже при матчке Екатерине а чуть не расстроил Россию с Англией. Три года не продавал в Англию пеньки. Весь флот в английский обещал без русской пеньки. Три года не продавал. В цене не сошелся, сказал, вообще продавал. И скупал всю российскую пеньку. При этом. Э, не, ты... не продавая в Англию. Друг... Перекрыл путь. На, а, на, а... на другие рынки, рынки вот. Продавал. Да, да, конечно. Вот. И.. Э, Уж императрица ему говорил, ты прокупи бы, помирился с англичанами, -то, а то ведь они это самое, злобятся на нас очень не за это пеньки. Он сказал, Матушка, вот когда они мою цену примут, тогда я с ними помирюсь. Ведь за бесценок хотели покупать пеньку-то нашу драгоценную. Когда, наконец, англичане приняли цену Демидова, это обошлось э, довольно дорого городу Петербургу. Он три дня пировал со всем Петербургом. И водку раздавали бесплатно на площадях. Из больших бочек каждый мог взять сколько можно. Не город сожгли город? Город не сожгли, но где-то около 2,5 тысяч умерло того, что перебрали с водкой, и Екатерине пришлось тоже законодательно ограничивать подобные праздники. А филантропы, ну фантастические, ну фантастические. Наверное, два, но Гемидовы как рот, а барон Штиглиц как барон Штиглиц. Вот. Барона Штиглица. Это следующий, это следующий персонаж? Нет, Барон Штиглиц не войдет. Ну, не, не, не, без, не, не безразмерное все это mm. дело. А, что касается Денидовых, влияние на русскую историю серьезнейшее. По сути дела, заводские, травы, ну, день, заводские ну, промышленники. Деньги... Промышленность хрен с ней. Конечно, они создали промышленность, они создали промышленный район, Урал. Они создали русскую черную металлургию такую, что в начале 19 века мы продавали, чугун всей Европе, они покупали у нее. Но сколько денег они выложили в русское просвещение? Сколько денег? Миллионы и миллионы. Это были немыслимые деньги. То есть господин Третьяков, при всем уважении к нему. Ну, господин Третьякова не было таких денег, как у Демидовых. Господина Третьякова не было таких денег, как у Демидовых, но вообще история русской дореволюционной благотворительности и вот этой филантропии вложения денег в культуру и образование, она ведь совершенно фантастическая. Штиглиц в Петербурге. Потратил 11 миллионов рублей. Это ни чем не сообразно, вообще 11 миллионов рублей. Он построил художественное училище, которое теперь, наконец, опять имени Штиглица. А то оно было имени вот, Веры Мухиной. Он построил гигантский музей народного искусства, замечательное в архитектурном плане здание. Я жил там рядом и ходил туда почти каждый день. Это стеклянная крыша. То все в то время это производило фантастическое впечатление, как там видно просто, какие деньги в это вложены. Когда остановилось строительство Святаевского музея и казна и император отказали Святояму в деньгах, к нему пришел русский промышленник Мальцев. И после трех лет сотрудничества Цветаев сказал, я больше не могу принимать ваши жертвы. Стройка оказалась немыслимо дорогой. Да, конечно, мы создаем музеи, которых в России подобного не было, но мальчик сказал, все до последнего рубля. Он продал свои заводы в Гусь-Крустальном. Все до последнего рубля. Но он сказал, моя цель в жизни дожить до открытия музея. Я хочу войти туда как посетитель. Его имени нет на сенах музея. Имя Цветаева есть, а имя человека на деньги, которого это вот все построено, до сих пор отсутствует. Демидов выстроил. В Ярославле лицей, равному которому по библиотекам, поставкам преподавателей, по удобству для лицеистов и так далее, не было. Циркосейский лицей, Одесский лицей, Ришельевский не шли ни в какое сравнение с Демидовским. Бульвар Демидовых назвали в Ярославле бульваром Карла Маркса и Фририха. Энгельса, а музей, а лицей училищем Ленина. Ну, сейчас все-таки все, все вернулось на круги свои. Демидовский лицей, все-таки Демидовский лицей. Узнавая об открытии какого-то э, учебного заведения, чрезвычайно важного для России, Демидов тут же увеличивал вдвое его бюджета. Вот бюджет государственный, бюджет еще Демидовский. А еще на тебе медальерные кабинеты, библиотеки в десятки тысяч домов. На, только, только учись. Все до последнего рубля. Вспоминаю слова вашей бабушки. До несчастья и после. До, до того, как случилось несчастье, да. Понимаете, это было некое, это стало неким соревнованием. Это мода. Модой, да. Заходите. Модой. Модой. Мы, мы сейчас говорим, Боткинская больница, всем известная в Москве. Так она не Боткинская, она Солдотенковская, давно пора ее назвать именем человека, который ее построил. Купца Солдатенкова, который сказал, что больницу построить. Он был старовер, здоровый, как бык, никогда в жизни не лечился. Ну, а представление купеческое, он сказал, больницу построить такую, каких в Европе нет. Ему сказали, вот новейшее изобретение, очень дорого, но, но новейшее. В Европе еще вот рентгеновский кабинет. Он сказал, два достаточно. В Европе нет больницы с двумя рентгеновскими кабинетами. Он сказал, он тогда купите два, будет мало, скажите, купим еще. Вот это вот такое вот. Русское, купическое, вот чтобы в Европе не было такого вот. И построил такую, которую в то время в Европе не было.